Джим. Я думаю, вы поняли, кто это был. Будь на стороже, Церебрал. Пока Дагод сражается с Доминионом, волны, излучаемые Хризолидой, привлекают на чар новых врагов. Но ты уничтожишь их в церебра. С каждой битвой ты становишься всё сильнее и коварнее. Живое воплощение моей воли и ярости Роя. Пока же придержи свой гнев и продолжай наберегать Хризалиту. Уже скоро мое величайшее творение приводится и очнется от сна. Ну, как бы там ни было, я думаю, что мы на этом закончим. Или давайте еще сыграем одну миссию, давайте я одну миссию ладно, сыграем, так и быть. Хотя конечно, хотел очень сильно закончить, ну ладно. Так. Просто знаю, что всего 10 минут, и вообще попробовать в свои силы, может быть я еще и проиграю. Так, никому не расслабляться, продолжать поиски. Помните, здесь могут быть не только зерги, но и наш старый приятель, генерал Дюк. Надеюсь, мы не зря сюда а -а -а, понятно, Джим решил нам помешать в этом деле, нехитрым. Помешать Хризалиде появиться. Ну, кстати, он, если убьет, получается, Хризалиду, он убьет свою возлюбленную, да, если так можно выразиться. Пока что, по сути, она не возлюбленная, но в будущем она так и... таковой станет. Так. А, чё, я думаю, тут ну, они могут проходить, да, по этой территории. Ой-ой-ой, они уже прошли, понятно. Так, так, так. так. Тут у нас что-то, смотрю, летают звездолеты. Че-то не здесь летают. Опа, так у них тут, оказывается, есть еще одна база. Причем, извините, ка база далеко не слабенькая. Давайте к нам больше минералов. Вот, кстати, вот это, кстати, юнит довольно имбовый, который сейчас у меня есть под контролем. Отчего он имбовый, вы спросите? Ну, потому что им, получается, можно делать, ну, так сказать, новые войска, не, на это, не тратя на это деньги, а просто тратя энергию этого самого... Чудовище, или как назвать не знаю, назвать его. Существа. Правда, чтобы его нанимать, надо какое-то здание поставить. Я, к сожалению, не знаю, какое именно. Но я так предполагаю, скорее всего, гнездо королев. Да, наверняка. Так, а гнездо королев нам что требуется? Требуется логово. А для логово требуется умудрождение. Но только что он появился, так что давайте мы улучшаем. А, Такс... Давайте, да, еще двух рабочих. Требуется больше минералов. А, тут, оказывается, есть возможность найма... Точнее, еще добычи кристалла дополнительно. Опа! Блин. А, кстати, чтобы паразит появился, надо, чтобы еще, видимо, и хпшек было мало у них. Или что? А -а -а, вот, что порождение симбионтов требуется, емо. Вот оно что. давайте-ка поставим еще один, еще одно логово дополнительное, инкубатор около этих минералов. Потому что мне второе логово все равно нужно. Лучше уж его тогда поставить рядом с источником дополнительных кристаллов. Так. правда проблема в том, что уже скоро миссия будет заканчиваться, я смотрю. Мда, Проблема будет за... Euh, проблема... Миссия скоро будет заканчиваться, это значит, что меня сейчас будет очень жестко мутузить. Давайте сюда нам. Надо больше рабочих туда. Ну и еще надо, конечно, добавить дополнительное строение для защиты стоит. Ой-ой-ой, приперлись. Ужрите ну, их, нафиг. Полторы минуты осталось до появления кризалиды. камеру на пыли нет что я хотел поставить я хотел поставить гнездо королев давайте его установим серебрал кризалида раскрывается не подпускай к ней тиранов ну, я хотел бы сделать только извини у меня очень мало кристаллов для того чтобы это не допустить к тому же, надо еще оверлордов нанимать. Я готова служить твоей воле, отец. Да настигнет твоих врагов гнев Роя. О, боже мой. Прекрасно, Целебра. Мои враги надолго запомнят этот день. Всех тиранов ждет. Что за... сделали? Разразить или уничтожить команду Центра Рейнера? Что? Керриган должна выжить. Ну что, Керриган у нас даже еще и может маскироваться. ё о Так она получается практически неубиваемая, наверное. Да, сейчас надзиратели будет у нас так королев мне пока не нужно мне нужно улучшение порождение симбионтов вот оно, собственно говоря Так, ну я теперь пока, конечно, буду сидеть на базе, хотя да. сходить бы Керригана обследовать территорию. Ладно. А Там в углу есть какая-то база, мне бы туда, конечно, сходить бы. А, ну, тут тем более, что мы вообще не можем выйти, да, с этого с этого пятачка, где мы находимся. Так что, полюбак, мне нужно отсюда уходить. Ну, сейчас я наберу гидролизков, наберу всяких войск и свалю отсюда. Отлично. Правда, требуется очень много энергии королев. Это королева же у нас? Да, это королева. Очень много энергии королев требуется, чтобы можно было симбионтов сделать, Что, конечно же, не очень хорошо. Потому что накапливать эту энергию предстоит очень долго. Так, давайте-ка три крабика сюда пошлем, чтобы не добывали газок. Интересно, что это такое? К запасу увеличения, да? К увеличению запаса было бы очень неплохо. Нет, пока что давайте как гидролизм, главное, улучшим. Ну, чтобы войска могли переносить надзиратели, я бы здесь, в принципе, высадился прямо на краешке. Но, правда, тут танки бы нас обстреляли бы нахер, и потом я просто потерял бы войска в глупую. Что, конечно, не айс. Но это тоже пригодится, пускай изучается. Хотя, не, мне надо как можно быстрее отсюда уходить. Ну, Керриган, в принципе живущий, я так смотрю, хотя у него жизни не... не слишком быстро восстанавливается. Так, давайте пару назирателей поработаем, еще и зерлингов дополнительно. Так, эволюционную камеру поставим. Так. Да, давайте завершим миссию. <laughs> я на самом деле сохранюсь лучше всего. Пока. Хотя, конечно, перезагружаться не буду, но я просто сохранюсь. Нам нужно больше весмена. Вот интересно, если массы сделать королев, что будет? Смогу ли я прорвать оборону противника? Ну, Вопрос хороший. Пока что нанимаю еще дополнительно зерлингов. Чтобы можно было хоть какие-то войска высадить на базе противника. Давайте засаживаем рубикишку. Так, все остальные на базе остаются на всякий случай, во-первых. Во-вторых, просто они не лазят, да, <соспит> бананы. Так... Да, высажусь. Пока давайте попалим. Что там вообще? Так, надо, кстати, выделять, видимо, по, по одному отряду, по одному юниту. Потому что если выделяем все вместе, они начинают все вместе стрелять. Ах ты суки! И нечем ведь зарядить его. него? А, ну хотя можно. Ну а толку? Толку только то, что я, получается, теперь слежу от его лица. Все, что происходит. Подождите-ка, там, по-моему, есть база халявная. Да, кстати, есть халявная база посредине. Лол. Это вот эту интересную карту они сделали. Так, пока что давайте-ка попробуем сюда все равно высадиться где-нибудь хотя бы. риган погибла Ё, твою мать а я ее даже не заметил что я там оставил ой жесть ну, вот как раз не зря я сохранился походу так загружусь с этого момента вот она стоит блин иди-ка отсюда нахрен Керриган. свали отсюда я тебе не хочу чтобы ты умирала Так, тогда давайте я еще и перевезу рабочих. Но ну, я думаю, одного рабочего перекину и парочку гидри. А, блин, да, еще пока не появилось меня улучшение. Парочку гидролисков еще заодно. Да, если бы я знал, блин, что там Криган стоял, конечно, я бы ее оттуда увел. Она просто незаметная такая, маленькая. А что за поглощение? что а это такое? А что она сделала? Она просто убила, получается. И типа поглотила энергию, я так понял. А, наверное, да. Ну, наверное, давайте минус один. Гитароистки лучше рабочего взять. Все, полетели. подальше отлетите, чтобы, по-моему, если что, кто-то высадится, вас не могли убить. Причем, смотрите, такие даже текстурки, лавы прям реалистичные. Да, разработчики, честно говоря, неплохо постарались над дремастеры. Мне это очень нравится. Потому что, если вспомнить оригинал, там вообще жестко было. Здесь все гораздо лучше. Так, давайте высаживайтесь. Ну уже высаживай, ребятушка Так. Yeah. Интересно, а что в самом углу находится? В другом углу, то есть. Давайте туда слетаем, посмотрим. Так, ну уже поздно. Или достанет. Достанет. Они, получается, просто так летают из стороны в сторону, что ли? Просто посмотрел, чтобы я что у них там за войска. Так, ну здесь, короче, тоже армия. Что в одном, что а во втором, что в третьем углу, везде войска так понятно ну по крайней мере теперь на центре у них добывающая база ну или сейчас появится точнее быть так они сюда прилетели Вот и все, минус. Можно, в принципе, даже парочку этих оставить там, королев. А все остальное войска перекинуть в атаку. так эти ребятишки блин. так добывайте давайте добывайте Так, можно даже, кстати, несколько рабочих здесь сделать на базе, потому что у меня там вообще рабов нету получается. Кристалл, очень мало их там. Так, идите добывайте кристаллики. Так, увеличиваем давай-ка скорость наших надзирателей. давайте-ка еще гейзер заберем. це усилием. Давайте быстрее мне надзирать или дополнить их. Да? Ой-ой-ой, ребята, вам здесь летать не стоит. Так, увеличим обзор еще. И все, это уже топовый становится у нас. Армия. Ой-ой-ой. Блин, блин. Они сейчас начнут сюда войска скидывать. Давайте королев туда перекину. <как> Не успел появиться. Очень жаль. Так, вы отойдите опять куда-нибудь в угол. Не мешайте нахер. Так, меня пока все устраивает здесь. Веспен будет. Дайте нам побольше королев. Так, вы вот здесь где-нибудь вот стойте, около центра. Эволюция чтобы на вас закончена. не отвлекался. Ай-яй-яй-яй! Отлетайте. Я там не заметил, что есть зениточка. А пута у нее интересно что делать. делает. Так, ну пока что не очень успешно, у меня просто не хватает энергии в оставшихся королев. Так, отойдите немножко, перегруппируйтесь. блин недостаточно энергии сука а так было близко конечно ничего не получается интересного Что это за говно там подлетел Нет, наверное, все-таки надо какие-то нормальные войска сюда присылать. Не, ну по идее, если бы у меня был бы контролинг просто великолепный, я, может быть, и вправду законтролил бы, и там, в принципе, уничтожил бы их всех. Так, ну ладно, хватит баловаться, хватит херню заниматься, прямо скажу. Так, да, собираем прочь армию. всех энергия-то заканчивалась. Это было в принципе легко, конечно, там все это было пару отрядов. Че сюда рабочие утки меня мне? Так, ну все Еще раз пришлось сюда базу ставить. Вот что, долбанулись, ребят. Пойдемте добьем их базу. на новое место. Ладно, все, короче, хватит. Дабы высадиться. Надо подумать еще. Смотрите. Ломайте всех все пробивайте. Так, -с. все сломали, идите сюда. Еще. Отлично. Так, собираем давайте войска. Почти что все выжили после последней высадки. Давайте высаживаемся и заканчиваем наконец эту миссию. Так я не развил, да, способность спрятаться. Сара, это и правда ты? Только отчасти. Я стала чем-то большим, Джим. Не стоило тебе сюда являться. А как же все эти сны? Мне снилось, что ты жива и... Словно зовешь меня. Так и было. Находясь в Хризалиде, я подсознательно тянулась к тебе и к Арктуру. Похоже, именно поэтому он послал за мной Дюка. Но все это в прошлом, Джим. Теперь я... Часть Роя, и мне это нравится. Ты даже не представляешь, каково это. Ты что дальше, дорогуша? Убьешь меня? Я могла бы. Но ты мне не соперник, Джим. Будь умницей. Просто исчезни и больше никогда не переходи дорогу, зерга. Похоже, выбора у меня нет. Ха-ха-ха. <связь> А Джим просто, видимо, свалил. <смех> ну, собственно говоря, да, у него выбора-то особого и не было. Всем пока, удачи.